Работаем в сфере профилактики ВИЧ, и вот если говорить, что гарант да, местной организации, хозяева, которые нас применяют, там пригласили, это ресурсный центр для НКО, это у нас, можно сказать, специализированный узконаправленный ресурсный центр, мы оказываем поддержку другим общественным организациям, которые работают в сфере профилактики социально значимых заболеваний. Поиск средств для НКО – это всегда острая задача, и у нас сейчас есть национальные какие-то да, источники финансирования. У нас есть фонд президентских грантов, у нас есть частные э, благотворительные фонды. И вот этот навык уметь построить да, свой проект, спроектировать его и описать грамотно, чтобы получить финансирование на свою деятельность, он очень важный. И я знаю, что Архангельский центр ресурсный да, гарант это очень опытная организация они просто эксперты в этой области конечно есть чему поучиться то есть нас готовы здесь как тренеров для того, чтобы мы других людей учили вот грамотному эффективному вот описанию то что мы хотим сделать Но у меня 20-летний опыт подготовки вот, разработки проектов и все равно периодически сталкиваешься с какими-то трудностями. Да? Это не, не такая уж простая задача описать свою деятельность в понятный, четкий, логичный, логичный проект, где все связано очень хорошо и понятные, измеримые и доказуемые результаты.